в YouTube-аналитике появились данные по новым и постоянным зрителям. Новые зрители – это пользователи, которые до выбранного периода не посещали канал. Постоянные зрители – это пользователи, которые посещали канал ранее и снова посетили его в выбранный период. Раньше на вкладке «Аудитория» можно было видеть данные только по подписчикам и уникальным зрителям. Выбрать нужный период времени можно в меню справа. По умолчанию используется промежуток в 28 дней. Новые метрики призваны помочь владельцам каналов в понимании трендов по своей аудитории. Google начал показывать контент из YouTube в карусели «Короткие видео» в ленте Discover. Изначально в этой карусели отображались только публикации формата Web Stories. Теперь в ней также отображаются короткие видео из YouTube Shorts. Всего карусель содержит 10 роликов. Согласно последним данным, раздел Shorts на платформе YouTube получает в среднем 3,5 миллиарда просмотров в день по всему миру. Что касается карусели «Короткие видео» в ленте рекомендаций, то она по-прежнему находится на стадии тестирования и пока не получила широкого запуска. YouTube добавил новые инструменты для сравнения эффективности видео в раздел «Аналитика». Теперь авторы смогут сопоставлять данные по нескольким видео за период и видеть, какой контент работает лучше. Сервис позволяет сравнивать эффективность до 100 видео за один промежуток времени. Новые инструменты доступны в расширенном режиме. Для этого нужно нажать на ссылку «Сравнить» и выбрать вариант «First 24 House Video Performance». После этого слева можно будет выбрать даты публикации. Эта функция доступна только для тех видео, которые были опубликованы в 2019 году и позже. После выбора периода с нужными датами будет сформирован отчет. Затем можно будет выбрать время с момента публикации. Первые 24 часа, первые 7 дней, первые 28 дней. По видео будут доступны такие данные, как просмотры, показы, CTR, средний процент просмотра, средняя продолжительность просмотра, время просмотра в часах, отметки нравится и не нравится. Под диаграммой видео будут разделены на три категории – высокая эффективность, низкая эффективность, средняя эффективность. В таблице можно будет сразу увидеть, сколько показов и просмотров получило каждое видео в указанный период. Новый отчет поможет определить, какие заголовки и описания, а также какой контент в целом лучше воспринимается аудиторией.